Огурчики, с Новым Годом! Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Я ему, я ему скажу, что хватит. Серега, это очень круто. Это было от канала, теперь лично от меня. Как простому русскому человеку, вот простому, обыкновенно, каких большинство, описывать эту жизнь не используя ненормативную лексику.